Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, и вы попали на канал Кигаи. и сегодня я отвечу на ваши популярные вопросы, которые вы задаете в комментариях, а именно почему же у нас с момент коррекции биткоина альткоины не стреляют, а наоборот падают? И... Мы поговорим с вами об опасностях этой коррекции То есть многие люди писали, что здесь образуется двойная вершина И мы с вами с этим разберемся Также мы посмотрим с вами на очень-очень давнюю нашу позицию Которую мы держим уже несколько месяцев и я покажу вам очень важный психологический нюанс для получения прибыли а, Давайте начнем В прошлом видео мы с вами обсуждали, что цена у нас будет вероятнее всего двигаться в таком нисходящем диапазоне И на часовом тайфрейме мы с вами видим этот самый диапазон Рисую Тренд линию поддержки рисую тренды в линии сопротивления. Также мы видим, что буквально 10 минут назад часовая свеча у нас закрылась, а выше тренды в линии сопротивления, и достаточно уверенно, что дает нам очень бычий знак для дальнейшего повышения. Тем не менее, это часовой таймфрейм, и часовой таймфрейм мало о чем нам говорит. В рамках, конечно же, глобальной картины. В принципе, мы еще можем уйти ниже, то есть будьте к этому готовы, поскольку мы здесь достаточно долго тестировали данный локальный уровень на 58 тысячах, и здесь у нас находится... А район предыдущих минимумов в данном месте. То есть мы можем еще повторно заколоть этот уровень и а, уйти далее на повышение. На уровне 55 тысяч находится очень важный цены область поддержки. А, давайте я нарисую это на дневном тайфрейме, обозначу горизонтальной линии. 55 тысяч. А вот данное место. Это достаточно сильный уровень поддержки для цены, и это, я считаю, что минимальная точка, до которой мы можем опуститься. То есть вот до сюда максимум, мы можем дойти при понижении Поскольку здесь на уровне 53 тысячи находится у нас предыдущий максимум первой волны роста в локальной картине Так что в случае чего присмотритесь к цене на уровне 55 тысяч в случае, если цена пойдет далее на понижение А пока ситуация в локальной картине выглядит прекрасно для быков Но это в локальной картине Тем не менее, если мы посмотрим недельный таймфрейм, то ситуация не очень хорошая Если мы закроемся такой уверенной недельной свечой вниз Примерно вот таким вот образом то есть тело у нас будет в данном месте, то это будет очень негативный знак для цены, и мы можем пуститься еще ниже Тем не менее, закрытие недельной свечи остается 4 дня и 13 часов, то есть еще очень-очень долго И нам нужно, естественно, пронаблюдать закрытием этой недельной свечи Пока же ситуация остается позитивной, как мы с вами и обсуждали Теперь насчет коррекции и альткоинов, почему же у нас альткоины не стреляют при коррекции? Давайте разберемся с примером 2017 года Как мы с вами уже обсуждали, здесь у нас после роста в завершающей фазе бычьего рынка возникла коррекция в 2017 году И в это же время биткоин-доминация у нас резко упала и альткоины начали стрелять Обратите внимание, что данная коррекция образовалась после роста. после роста Если мы посмотрим на наш бычий рынок нашу картину, то мы здесь видим, что цена стоит в консолидации на одном месте Никакого роста у нас здесь толком и не было И коррекция образовалась внутри данной консолидации То есть люди приливают свои деньги из биткоина в альткоин Они фиксируются при росте и происходит у нас коррекция на биткоине И альткоин начинает стрелять Здесь у нас рост толком на биткоине и не было Плюс к всему биткоин доминация у нас наоборот растет Вместо того, чтобы падать. Поэтому альткоины у нас не стреляют. Нам нужно, чтобы биткоин-доминация резко у нас упала, нам нужен рост на биткоине и нам нужна коррекция на биткоине или же консолидация. Но только после крупного роста. Тем не менее, на фоне всех альткоинов, которые у меня здесь имеются, йота себя очень хорошо показывает. И она отрастает даже на фоне падения биткоина. Очень-очень хорошая картина на йоте у нас здесь образуется. На следующих альткоинах мы пока что, по сути, падаем. Вместе с биткоином Опять же, еще раз обращаю ваше внимание На биткоин доминацию То есть здесь в 2017 году у нас на биткоине Образовалась коррекция И биткоин доминация резко резко упала Импульсное движение вниз И в это время начался мини-альт-сезон После этого мини-альт-сезона И коррекции на биткоине Биткоин у нас начал расти, начал расти И потом ушел В медвежий рынок И вот тогда уже начался Масштабный основной альт-сезон Посмотрите, насколько у нас сильно Упала биткоин доминация и в нашем бычьем рынке, вероятнее всего, также ожидается в скором времени масштабный альт-сезон, когда биткоин у нас уйдет в медвежий рынок Опять же, как мы с вами предполагали, биткоин у нас будет потихонечку расти, биткоин-доминация будет расти, потом биткоин идет в медвежий рынок И здесь у нас биткоин-доминация упадет и начнется масштабный альт-сезон Поэтому рост альткоинов у нас еще впереди Теперь, друзья, под конец я хочу обратить ваше внимание на данную ситуацию Смотрите, как важно в тер терпение на рынке Просто банальное терпение Смотрите мы с вами евро-доллар ведем еще с отметки 1,20. Вот, давайте я отдалю. Вот здесь мы давали первый сигнал на шорт, он реализовался. И вот здесь вот мы уже давали второй сигнал на шорт, и он также практически полностью реализовался. Я даже забыл об этой позиции, вот недавно зашел на график и просто офигел от того, что сейчас происходит на рынке. И от того, как реализуется прогноз. То есть смотрите, в локальной картине мы выдавали сигнал вот здесь вот. Вот здесь вот. Если бы вы все это время, каждый день следили за рынком, то вы бы наверняка уже не сидели в этой позиции Просто говорю как пример, поскольку стоп, я говорил выставить на уровне 1.19 или выше Вот примерно в данном месте и Говорите внимание, что цена у нас доходила до уровня 1.19 и отскакивала, потом вновь доходила и отскакивала И очень долгое время, по сути, у нас был то убыток, то без убыток И вот а, спустя сколько Спустя несколько месяцев, с июля, мы с вами получаем то самое движение вниз, которое мы с вами и прогнозировали То есть спустя большой промежуток времени Есть такая поговорка, лучший инвестор – это мертвый инвестор То есть вам нужно просто забыть о позиции, если она долгосрочная Если вы смотрите за рынком, то у вас начинаются эмоции, особенно если цена идет против вашей стороны То есть здесь вы спокойно могли выйти из позиции на этом росте. Вот здесь вот и вот здесь вот. А потом цена пошла спокойно на понижение. Вот наш сезал на евро-долларе от 13 июля. Смотрите. Вот здесь мы вот таким вот образом анализировали. У нас здесь образовалась голова и плечи. И наши цели. По итогу 4 наших целей и 6 на данный момент полностью реализовались, даже почти затронута пятая цель. Поэтому, друзья, учитесь проявлять терпение, не ждите быстрой прибыли на рынке. Очень-очень важный фактор для заработка – это терпение. И если у вас долгосрочная позиция, то не следите каждый день за рынком, поскольку это будет уводить вас на эмоции. Вы поставили себе цели на фиксацию убытка, на фиксацию прибыли и просто ждите. Просто ждите, и позиция будет постепенно реализовываться сама. Вам важно лишь только все заранее продумать, и риск-менеджмент, и money менеджмент Просто соблюсти простые правила, и все, и просто ждать. Вот такой вот небольшой урок можно вынести из этой позиции. Итак, друзья, на этом видео по к концу. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было полезным и информативным, друзья. Пишите в комментариях свое мнение, пишите вашу обратную связь. Подписывайтесь на канал, в общем, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал, друзья. И всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, и всем пока.